Что ждет раков в новом году по Юпитеру? Такое бывает раз в 12 лет, и это важно знать каждому. Ведь Юпитер — это наши приятные возможности. Где они у раков в этот период? У раков самые большие возможности будут в работе, в профессиональной деятельности, в обретении статуса, в расширении масштабной помощи для других людей. Так как Юпитер пойдет по их десятому дому гороскопа, который, кстати, связан с Сатурном в естественном зодиаке. Поэтому раком для реализации возможности нужно проверить свой Сатурн. Он у вас реализованный, созревший. Вы умеете много и терпеливо работать. Вы умеете думать не только о личном. Вы уважаете время других людей, о свое время. Вы уважаете закон сохранения энергии, закон кармы. Ответьте себе на эти вопросы, а также раком нужно проверить свой Юпитер. Поэтому, раки, спросите себя. Вы умеете ресурсно выходить из конфликтов? Вы умеете в хорошем смысле слова служить другим? Вы уже пошли в руководящую должность, не побоявшись ответственности? Вы выросли как личность, в том числе духовно? Если да, то вперед в работу. Там ваши самые большие возможности с мая 23 по май 24 года. Если нет, то пора разбираться в этом. Я могу помочь. Пишите лично. И делитесь этим видео с друзьями, чтобы никто не проспал свои возможности в новом году по Юпитеру. До встречи в следующей серии этих видео, где я расскажу про возможности для львов. Подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шахты, чтобы не пропустить знания о ваших возможностях в новом году Юпитера. Жду вас!